Дорогие мои, сегодня я хочу поделиться с вами мыслями, которые у меня возникают на предмет очень важный для меня. И не только для меня, конечно. Сегодня я хочу поговорить с вами об отцах. Точнее о том, какую роль отец играет в жизни человека, ребенка и взрослого. Ну, перед тем, как вообще начать разговор, нам с вами нужно разграничить, разделить два важных понятий. Есть у нас с вами реальный отец. Это действительный человек, который передал нам генетическую информацию и позволил нам появиться на свет. А есть у нас фигура отца. Фигура отца – это тот образ, который хранится внутри нашей психики и который порой ничего общего не имеет с реальным отцом, который прородил. Нас, дал нам возможность появиться на свет. И это первое, что нужно иметь в виду. Что то, что мы думаем о своем отце и реальный наш отец, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И наша страна прошла такой исторический путь, что в каждой семье есть опыт синдрома отсутствующего отца. Что это значит? Отец, который ушел на фронт и не вернулся. Отец, который погиб во время репрессии, революции, каких-то катаклизмов. Отец, который работал на трудном э, участке э, и погиб э, или умер, потому что условия труда были сложные, и организм просто не выдержал. Отец, который номинально присутствует, прописанный проживать, на одной и той же с нами территории, но он отсутствует как отец, потому что он ушел в зависимость. Алкогольную, наркотическую зависимость, игровую. Или он есть, но он не принял решение стать отцом. Очень интересно, что для того, чтобы стать матерью, достаточно просто родить. С отцом ситуация совершенно другая. Отец – это явление культурное. Для того, чтобы стать отцом, мужчина принимает решение. Это решение мужчины, осознанное решение стать отцом. И поэтому не каждый мужчина, передавший свой генетический материал потомству, является действительно отцом, потому что не каждый смог принять это решение. Для того, чтобы он мог стать отцом, у него должен быть опыт, он должен быть сам э, человеком по отношению к которому кто-то принял решение стать отцом, но учитывая, что по нашей стране, по нашему народу история прокатилась катком и отцов, ну вот их или просто уничтожала наша история, или они каким-то образом сами э, создавали для нас синдром отсутствующего отца. Э, Мужчины, современные мужчины, в большинстве своем, счастливчики только из них, имеют опыт отца, который принял решение быть отцом по отношению к ним. Соответственно, для них невыполнимая э, задача э, реализовать вот эту вот культурную максимально значимую функцию отцовства по отношению к своему собственному потомству. Что происходит с ребенком, когда по отношению к нему никто не принимает решение стать отцом? У него внутри происходит деформация что это за деформация семейная система а семья это система очень значимая система для каждого ребенка потому что в этой системе только в этой системе человек может развиваться и стать социальным адаптивным взрослым. в этой системе есть определенная иерархия Иерархия выглядит таким образом вот у нас есть папа и мама. Они находятся на одной иерархической линии, и они одного размера. Я вам сейчас рассказываю о благоприятной семейной иерархии. Папа и мама – это иерархические единицы большого размера. Они разные, потому что мама и папа выполняют совсем разные функции. Мама – это тот, кто любит, заботится, абсолютно, безусловно, принимает ребенка таким, какой он есть. Папа – это иерархическая единица – задача которой повернуть ребенка лицом от мамы в социум. То есть папина задача совершенно иная. Его задача показать ребенку границы. Ему нужно показать ребенку, как взаимодействовать с реальностью, как каким образом стать успешным, реализованным в этой реальности, как э, извлечь из себя силу, дисциплину, как стать сильным. Значимо. И вот выходит, у нас есть в э, э, иерархии две единицы, мама и папа. Никто из них не главнее. То есть если представить себе, что мама, например, доминирует над папой, то папа становится иерархически маленьким. Он не может выполнить свою роль. Он не может вселить силу в ребенка. Если наоборот, папа доминирует, то мама становится жертвой. Для ребенка это очень сложный опыт. Потому что тогда ему приходится компенсировать недостаточность маминого размера и образовать с мамой коалицию против папы, для того, чтобы произошел баланс. Итак, вернемся еще раз к самой благоприятной иерархии. Мама и папа одного размера, они на одной линии, и под ними находится иерархический ребенок. Что происходит, если иерархия благоприятная? Родители выполняют две функции. На самом деле... У родителей всего две роли. Первая роль ⁇ это забота. В нее входит и защита, и любовь, и все остальное. И вторая роль ⁇ это доминирование. В наше время произошел такой удивительный процесс, такого никогда не было в истории человечества. Это процесс, который называется детоцентрирование. То есть ребенок, вместо того, чтобы ему находиться на своей подчиненной иерархической позиции, на которой он может быть защищен, потому что он получает заботу, и ограничен, потому что его мозг, в силу своей физиологической незрелости, не может пока еще ограничить действие этого ребенка относительно реальности. Так вот, в этой позиции ребенок максимально защищен, он развивается, потому что вся его энергия направлена на развитие функции по заботе, защите и доминированию выполняют взрослые. Те, которые готовы и созрели для выполнения этой функции. Ребенок спокойно развивается. Что происходит, если в этой иерархии происходит деформация? Например, папа. По какой-то причине папа решает, что он больше не хочет выполнять родительскую функцию, например, или функцию мужа по отношению к маме. И он уходит из иерархии. Он ушел. На линии иерархической освободилось место. Ребенок находится в ситуации принятия решения. Какое решение он может принять? Остаться в этой же позиции ребенок не может, потому что по отношению к нему не реализуется функция защиты и заботы, как она должна в норме для его развития реализовываться. Тогда ребенок принимает решение. Он занимает позицию, которая освободилась после ухода папы и становится мужем своей мамы. Я не говорю сейчас об э, отношениях инцеста. Такое, к сожалению, тоже бывает. И бывает, и это называется, э, и психологическим инцестом в том числе, потому что этот ребенок, неважно мальчик это или девочка, он выполняет функции мужа по отношению к маме. Естественно, ребенок не может этого делать, потому что его мозг не готов. И ребенок находится в ситуации стресса, постоянного непереносимого стресса, который влечет за собой деформацию. Ребенок не может развиваться соответственно своим возрастным нормам, потому что он решает совершенно не свои задачи. Что еще может произойти в этой иерархии? Ребенок принимает решение занять верхнюю позицию. То есть он видит, как правило, мама после ухода папы очень сильно теряет энергию. И почему такое происходит? Отсутствие значимого другого. Лечет к тому, что маме нужно пересмотреть картину мира. И вот этот пересмотр картины мира очень затратен. Он забирает у мамы практически всю ее жизненную энергию. Ей нужно пройти все пять стадий горевания. И внешне это выглядит очень грустно. И ребенку просто жалко свою маму. Поэтому он начинает выполнять по отношению к маме родительскую роль. Он удочеряет маму. И такой вот происходит эффект, который называется патернализация. Ребенок берет на себя заботу о матери, и, соответственно, он перестает заботиться о себе, потому что у него просто не остается сил на это. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что ребенок не может проживать свое детство, он не может проживать свою жизнь, он не может быть в контакте с собой, он не может быть взрослым, таким взрослым, который будет потом. Реализован счастлив. Образно говоря, уход одного из людей, которые выполняют функцию заботы и защиты, ведет к тому, что ребенок теряет одно крыло. Потом происходит деформация иерархии, ребенок теряет оба крыла. Он может уже теперь ползать, а не летать. Хотя первоначально он был создан для того, чтобы летать. Но так метафорически. И приводит это к тому, что в жизни девочки или мальчика, можно сказать, что это разные будут эффекты такого опыта в жизни девочки и мальчика, начинает работать сценарии. То есть это уже будет не жизнь, а это уже будет сценарий. Отдельно о сценариях мы с вами поговорим потом в последующих видео. Я вам оставлю ссылочку, чтобы вы могли об этом немножко побольше узнать. Но дело в том, что этот сценарий, который ребенок неосознанно усваивает, потом повторяется в его жизни. И он повторяется неосознанно. То есть, несмотря на то, что человеку кажется, что он делает все хорошее, результат оказывается противоположным. Ну, в общем, история грустная. Что же делать? Что делаю я в таких случаях? Когда ко мне обращается человек, у которого есть в жизни проблемы, и эти проблемы повторяющиеся, Первое, что мне приходит в голову, это выяснить, по какому сценарию развиваются эти проблемы. После интервью, после беседы мы выясняем, что за сценарий работает. И постепенно мы приходим к пониманию того, что запущен был этот сценарий с синдромом отсутствующего отца. И что делать, если выход, если отца нет, или он ну, просто физически не существует, а порой ребенок и не видел ни разу своего отца. Тем не менее, мы помним, вернемся к началу нашего разговора, мы помним, что есть у нас с вами реальный отец и фигура отца. И вот здесь вот мы начинаем работать с фигурой отца. Мы наполняем фигуру отца силой, смыслом. Мы входим в контакт с фигурой отца. Для этого есть специальные техники, которые позволяют человеку наполнить фигуру отца даже в том случае, когда он не знал его лично. И э, контакт с фигурой Отца позволяет человеку войти в контакт со своими внутренними силами. Это позволяет ему научиться устанавливать границы. Это позволяет ему научиться пользоваться ресурсами силы. Это отвечает на вопрос «Кто я?». То есть у человека становится четкая идентичность. Это позволяет ему действовать в этом мире, осознавая себя совершенно иначе, и оказывать самому себе ту поддержку, которую он не получил, когда в детстве у него не оказалось реального отца, который мог бы и, в общем -то, и должен был бы взять на себя эту функцию заботы и защиты. Итак, если в вашей жизни случился такой опыт, знайте, что решение есть. Если вы обращаетесь к психологу или психотерапевту за поддержкой, вы можете озвучить, что у вас есть необходимость в том, чтобы войти в контакт с фигурой отца. Вы пройдете этот путь, и многое станет ясным. Я желаю вам этого.